Добрый день, уважаемые коллеги. Вопрос нашей политике дня хорошо известен и не нуждается в том, чтобы лишь раз Это борьба с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркоманий. Эта проблема сегодня чрезвычайно остра, и не только сама по себе. Она напрямую связана с успехом борьбы с преступностью или неуспешно, успеха, соответственно, если мы плохо будем бороться с тем явлением, о которых мы сейчас будем говорить. Тесно связано и с целым рядом социальных и экономических проблем. И, конечно, самым тесным образом приплетается с той темой, которая сегодня является темой номер один в мире, с борьбой с терроризмом. Наркобизнес является одним из финансовых источников для террористических группировок и бандформирований. Общеизвестно, что 80% героина поставляется на мировой рынок из Афганистана. И боевики отдельных движений контролируют переброску наркотиков оттуда в Центральную Азию и дальше в Европу. Через Россию, об этом я чуть проще скажу. Терроризм и наркотики являются абсолютно родственными. У них общие корни и, похоже, разрушительные силы. Как и наркобизнес имеет разветвленную международную сеть. Без всякого сомнения, носят транснациональный характер. У наркобизнеса есть и четко выраженный экономический аспект. И мы с вами знаем, наркомания как медицинское и социальное явление не существует без преступной сети наркорынка. сбыта наркотиков. И специалисты подтвердят сегодня в ходе нашего обсуждения, какие прибыли приносит этот, этот бизнес. Без всякого сомнения. Сверхприбыли в прямом смысле этого слова. И эти грязные деньги расходуются на грязные цели. Наша страна стала сегодня колоссальным потребителем наркозелии. Сегодня только по официальным. В данном научился стоит 269 тысяч больных наркомовок. А реальные цифры потребления много-много выше. При этом меняется структура наркорынка. Мы имеем отчетливый рост удельного веса, высококонцентрированных наркотиков. И в первую очередь афганского героина, доля которого в общем потребление наркотиков составляет 28%. Я думаю, что на самом деле еще больше. Растет собственное производство в стране. В том числе синтетических наркотиков. Дешевых и дающих моментальную зависимость. Что особенно опасно. Количество таких лабораторий, по некоторым оценкам экспертов, в последние годы сильно возрастало в России. Расширяется, к сожалению, социальная база наркоманов. Сегодня эта болезнь проникла во все слои общества, охватив территорию всей страны, особенно депрессивные люди. Это приводит к обывальному распространению СПИДа. По оценкам экспертов, 90% вич заражается именно в результате инъекционного приема. Большинство наркоманов, до 53%, по-прежнему лица без определенных, без определенных занятий. И они Именно они выполняют сегодня армия распространителей, что в свою очередь порождает всплеск преступности. Самое печальное – это наркомания, это то, что наркомания значительно помолодела. Общее число больных увеличилось за последнее время в 9 раз, а среди подростков – в 17. Средний возраст впервые попробовавших наркотики чуть-чуть превышает 14 лет. В наркотрафике Россия не только конечная станция, но и перевалочный пункт. Наркосиндикаты предпринимали настоящую экспансию в России. Она для них стала выгодным транзитным коридором. По оценкам специалистов, один доллар, вложенный в наркотик, например, в Афганистане, превращается в сверхприбыли после реализации наркотоваров в европейских странах. А общий объем нашего с рынка, российского, превышает миллиард долларов. Очевидно, что основная тяжесть борьбы с наркомафией лежит на Словеохединке. Здесь нам неизбежно предстоит укреплять и материально и в кадровом отношении. Все службы, которые связаны с этой родой с борьбой с наркоманией. Необходимо понимать, одними лишь задержанием на этого мы эту проблему, конечно, не решим. Изымать по оценкам, по вашим же оценкам, удается лишь незначительную часть от общего объема торгов. И опыт показывает, что задерживаются в основном мелкие розничные торговцы, а подчас и те, кто сами нуждаются в лечении. В этой связи пора в целом пересмотреть категории работы, критерии, критерии работы на этом направлении. Мы должны поставить эффективный заслон всем способам проникновения наркотиков в абонар, разрушить инфраструктуру наркосетей и сам к себе спрос наичтожить. Причина мощного наркотического нашествия не только в близости стран золотого полумесяца, для него есть лазейки для такого нашествия в самой России. Финансовые, правовые, административные и, конечно, социальные. Поэтому наша основная задача это перекрыть все каналы распространения охоты. И внешние, и внутренние. И еще один важный ответ проблемы это отношение к этому вопросу самого общества. Наркотики проникают даже в те социальные институты, которые ответственны за воспитание, за воспитание молодежи в Проникают в институты, которые призваны служить препятствием для наркоденцов. Именно воспитательные учреждения, к сожалению, часто становятся плацдармами для распространения наркотиков. Подчас мы сталкиваемся с равнодушием и школы, и родителей. Сегодня каждый пятый призывник, вот начальник генштаба подтвердил, подтвердил голову каждый пятый призывник несет в армию опыт употребления наркотиков. Со всеми оттуда вытекающими последствиями для силовых столбиков. Нельзя допустить, чтобы употребление наркотиков превратилось в субкультуру. Признаки мы этого наблюдаем. При этом свободно продаются книги, пропагандирующие наркотический образ жизни. Со всеми этими проявлениями это уже проявление социального характера. Надо бороться и юридическими методами, и воспитательно административными значительная нагрузка здесь ложится на законодателя и на законодательство, на правоприменительную практику. Изменения должны быть направлены на ужесточение уголовной ответственности, но за ужесточение уголовной ответственности за наиболее опасные проявления наркопреступлений. Следует еще раз подумать о введении практики замены наказания на принудительное лечение для больных наркоманов. И мне кажется, давайте поговорим о обсудим сегодня возможность предусмотреть наказание за пропаганду наркотиков. Очевидно, что акцент надо делать на профилактике, создавать сеть реабилитационных центров, разрабатывать собственные методики лечения и возвращения людей к нормальной социальной жизни. К сожалению, наркомания перестала быть болезнью богатых. Поэтому мы, разумеется, должны расширять сеть государственных учреждений для малоимущих, но в то же время и создавать прозрачную правовую базу для частных центров лечения этой болезни. Важный блок задач связан с ликвидацией финансовых каналов наркобизнеса, перекрывать которые можно не только борьбой с криминалом, но и с помощью целой системы специальных мер, в том числе с э, с помощью борьбы. С легализацией преступных дохода. работы потребуют границы. Сегодня пограничники выполняют серьезные задачи. И в целом работают эффективно. Директор подтвердит, к сожалению, угу. последнее, пожалуйста, к сожалению, в последнее время. На границе изымается особо большое количество наркотиков, идущих из Афганистана. Наркодельцы и производители пытаются спрятать то, что накопили за многие годы, в огромных количествах, в промышленных количествах, срочно перепросить за границу, уберечь от возможного уничтожения. Мы должны на это обратить внимание сегодня. Но необходимо подумать, подумать и о том, как улучшить работу пограничных, как обустроить границу. Должна, наконец, заработать полную меру и правительственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их оборудованиям. Поэтому прошу председателя правительства обратить на это внимание. Уважаемые коллеги, ситуация с наркоманией в стране очень острая отвечать на, на нее, должны квалифицированные и предельные оперативы.